Добрый день! Как вас зовут? А какая ниша у вас в бизнесе? А какие цели в жизни? Я не просто так задаю эти вопросы, просто тема сегодняшнего видео – интерактивность, то есть взаимодействие с потенциальными клиентами, в том числе в рекламных форматах. И сегодня мы поговорим об интерактивности в видеомаркетинге с двумя интересными кейсами. Погнали! Интерактивность. Существует тенденция, что нужно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами, чтобы эффективно им продавать. Потому что просто пассивно показать баннер в интернете уже не работает. Клиенты это не замечают, у них выработалась такая определенная слепота. Но если мы им задаем вопрос, если мы их вовлекаем в наш информационный рекламный контент, и лучше нас запоминают, лучше реагируют, и эффективно становится реклама. Это можно также применять и в видеомаркетинге. Например, есть сервис Vistia, это видеохостинг, но со встроенными маркетинговыми инструментами. Например, внутри самого видео в конце можно делать форму захвата и человек может ввести свой email, телефон и отправить, собственно, ставить заявку. Это можно делать и в Фейсбуке, но для этого нужно нажать кнопочку, зайти на новую страничку. А в Висте это можно сделать прямо внутри видео. При этом также внутри видео можно делать какие-то, может быть, опросы задавать, чтобы пользователь выбирал какой-то вариант из нескольких пунктов. И в зависимости от этого уже показывать дальнейшую информацию. И вся тенденция идет к тому, чтобы, чтобы индивидуализировать, персонализировать как раз сообщение. Мы взаимодействуем интерактивно с пользователем, задаем ему вопросы, он выбирает какие-то пункты. И тогда мы показываем то, что ему конкретно нужно. И этот э, сервис, он сейчас довольно дорогой, и бесплатно можно э, создать только три видеоролика. И то будет показан логотип этого сервиса. Поэтому, может быть, из-за из этого он не столь популярен. Еще один пример это мессенджеры, в фейсбуке есть реклама на них, для этого можно там заплатить одну-две тысячи фрилансеру, он сделает вам специальный бот и вы сможете показывать рекламу в личном сообщении данному потенциальному клиенту, ему не нужно крутить фейсбук страничку, он там будет опроматывать все рекламные сообщения, а ему приходит личное сообщение, это классно. И вы можете в это сообщение за счет бота автоматического, например, присылаете видео который он может открыть, посмотреть об этой услуге, потом описание. А далее вы делаете, задаете вопрос, какой, что вам интереснее, что, какая у вас проблема или какой продукт вам нужен. Далее идут варианты ответов который он может нажать на любой, и при нажатии на него вы автоматически присылаете ему сообщение, которое рассказывает именно об этой проблеме и предлагает решение именно по ней. Таким образом, человек взаимодействует, пишет, что ему конкретно нужно, и вы предлагаете решение под его проблему. И эта интерактивность, это мессенджеры, и пользуйтесь этим, и вот такой тест простой можно совершенно без проблем провести прямо сейчас. Просто попробуйте. Есть интересный пример и на ютубе. Конечно, это не коммерческий канал, но стоит задуматься использовать этот метод. Это типа квеста, когда вы смотрите видеоролик и можете сами выбрать его продолжение. Я полететь на самолете, остаться на земле, повернуть налево, повернуть направо. Мы знаем в ютубе, что в конце есть конечные заставки, мы просто делаем видеоролик, один, второй, третий, с разными вариантами. И человек, взаимодействуя, выбирает один и смотрит следующий ролик конкретно под это действие. Таким образом, он управляет реальностью, то, что происходит в этой истории, влияет на нее, и это прям супер-мега интерактивность. И такой квест он очень прекрасно зашел, там были какие-то миллионы огромные просмотры на этом канале, и в принципе то же самое можно использовать и в коммерческом смысле, когда вы задаете вопрос, и он выбирает определенный ролик. И самое интересное, что чем больше будет нажатий на ролики, а тут будет ролики можно делать короткие, но очень много будет переходов роликов. То есть это будет огромное количество просмотров, досмотров до конца за счет этого взаимодействия. Этого, а это огромный плюс к ранжированию вашего канала на YouTube. Также у бизнес-молодости видел интересный пример интерактивности. Что-то они продавали, наверное, какой-то курс, и а, дошкеев вещает ну, видео, а что-то рассказывает в общем, потом задает вопрос: а какой у вас, например, уровень сейчас дохода? Ты выбираешь определенный а, вариант ответа. И тебе показывается там на том же лендинге следующее видео, которое ну, связано именно с этим вариантом ответа. И он рассказывает, если у вас вот такая-то ситуация, вы зарабатываете до 100 тысяч, нужно делать то-то-то-то-то. Или обращать внимание на то-то-то, какие-то инструменты. Если там у тебя больше 300 тысяч, он уже говорит совсем про более тонкие вещи и другие проблемы у этих людей, у которых... Таким образом, видеоролики, вот это вот как бы линия, по которой идет пользователь, зависит от того, какие, на каком уровне развития своего бизнеса он находится. Это тоже интерактивность, это тоже персонализация, и это тоже можно осуществить с помощью видеороликов. Четко способы использования интерактивности видео я вам не подскажу, но помните об этом, потому что за этим, мне кажется, стоит будущее. Мы познакомились с пятью трендами видеомаркетинга. Об оставшихся четырех из девяти мы поговорим в следующем видео. Чтобы перейти на него, вы можете нажать ссылочку в описании. Надеюсь, информация была полезной. Пишите в комментариях, если вам понравилось или есть какие-то вопросы. С вами был Михаил Салаев и будьте на виду.